СИМВОЛЫ Символ, как таковой, есть именно равновесие выговаривания и умолчания. Он, употребляя выражение Гераклита, не выговаривает и не скрывает, но знаменует. Сергей Аверинцев Сенат, когорты и арены Рима, шпионы с неприветливых границ, и недруги, поверженные ниц языческого мира пантомима. На торжествах речистые веттии, Разумные, а то с усами сами, и псалмопевцы с тонными глазами, Цвета и сны, ушедшей Византии, И одинокий голос моет Зина, Вещающий о крест Аллах Акбар, И звук зурны. И пение гитар арабского владычества картина. Все, говорит, былое невозвратно, Ты как отцу ему не прикословь, И знаменует в отблеске закатном Истории запекшуюся кровь.